Уважаемые мои хорошие дорогие, с вами я, Веркула Федор Николаевич, ветеринарный врач. Сегодня мы поговорим о отитах, воспалении среднего уха. Болезнь довольно распространенная, болеют собаки, кошки, да, все, все животные болеют. Первое, что вы увидите на животном дома. Животное трясет головой, чаще и чаще, по, таким, по непонятным вам причинам. Вот. Чешет, в дальнейшем начнет чесать значит, лапой уха, опять трясти головой, и это повторяется и повторяется. Если вы заглянете в ушлую раковину, если болезнь немножечко запущена, умеренно немножечко запущена болезнь, то вы увидите покраснение ушной раковины. Все вердючий признак отита, воспаление среднего уха. Ради бога, ничем не лечите, никаких капель не капаете. Животное необходимо показать ветеринарному врачу. Болезнь лечится, может быть, длительно, может быть, там, ну, это в зависимости от того, в какой стадии и степени острое заболевание, или острое переходит в хроническое. Ну, атиды вот бывают сирозные, вот, катаральные, гнойные. Вот. Это инфекционное заболевание, воспаление среднего уха. Проникает патогенная микрофлора и начинает там развиваться, и развивается атит. Вот. Или намочили ухо, когда купали нечаянно, потом на холод попали, или э, так, что попала инфекция. Причин много. Факт то, что вот, допустим, развился атит. Надо его лечить. В клинике врач обследует животное, ставит диагноз отит, дает рекомендации и назначает лечение. Лечение какое? Врач назначает антибиотики, хорошо если сделать подтетровку, но здесь подтетровку не всегда получится сделать, но тем не менее есть антибиотики широкого спектра действия, вот их можно назначить и приметить. Большое количество ушлых капель, они неплохие, из практики я скажу, что они неплохо себя зарекомендовали, они там комплексные, в состав входят многие препараты, которые действуют противовоспалительно, антимикробно, противоотечно, очень неплохие, вот. И прописывать вот эти капли. Общая укрепляющая и стимулирующая терапия должна быть. Вот. И не заниматься самолечением. Это самое главное. Все решает врач. Он посмотрит, поставит диагноз, даст рекомендации. И вы успешно сам будет делать. Покажет вам, расскажет. И если вы поймете его и примете предложение продолжить дома лечение, конечно же, вы будете продолжать лечение дома. Потом покажетесь врачу на проверку, и он уже выносит свой энергию. Вот. вот, на этом все. До свидания. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, я с удовольствием них отвечу.